Как, как же я люблю игру за то что ей можно вот так поделать а вот так ёлки-палки, ёлки-палки, больно же Оп, я закружилась голова наконец-то я в встрече с боссом, который в прошлый раз от нас каким-то образом в пьянь, в хлам упал от нас Фокус-фокус. Что? Фокус не получится. Hey. А, мать вашу! Oh. Так, у меня есть немного патронов. Ладно, спускаемся. <Слышко> Милые кролики. Давай попробуем. Я тук тук тук, я человек паук. Мне что-нибудь надо? Мне что-нибудь надо? Это Вон. Так, Отлично, я, я что-то получил за это. О, -о, -о, -о несего. Месиво, месиво, месиво, месиво. У меня 20% жизни, Мне что-то надо. Мне что-нибудь надо. Жить много тут, а! Опять этот здоровяк. Ну почему я не здоровяка? Что убило? А? 80 патронов за раз. Надо как-то экономить. Ух, это было весело. Да, я согласен. Чекпоинт. Уф. Мы еще кого-то встретим. Опять крупные громилы Проходи, а чего ты? Баба, убили меня, меня убили. Еще один, еще один. Э, по Поплоть тебе, по попки. По попки. Вот такая большая у тебя. Опа. Ну все, погнали за енотом. Наша цель поймать енота. Я не знаю, куда... Куда бежать? Остановимся. В этой игре нужно сделать остановку, походу. Да чтоб тебя! Чтоб твою... Э, вонючую ногу запилило. Как вот... Как вот до тебя доп допрыгнул. Конкретно, причем Да чтоб тебя! голый да давай спокойно давай спокойно ладно все, все это было неправда спокойно прием сюда посмотрим что какие у нас еще варианты не надо может прямо куда я попал лазерный стегун. Так, ладно, я его сразу вот так сделаю, и все. Он залазерился, и лаг... ну что-то не хил, а, я его не убил. Это было просто так. Пушка. Давай попробуем этой пушкой, все, всадим в него. Ладно, попробуем сделать характери. я понял приблизительно, но это не точно хоть типа бы я его убил кто бы тебя подопрегнул отсюда ня-ня-ня-ня-ня-ня <связи> <связи> а? а почему ты не летаешь козёл такой да умри же в <связи> а. ну, промежности ай-яй-яй да <связи> уже и твои еноты как только стреляла блин блин блин блин блин блин блин блин блин блин блин блин блин блин блин блин дни умри так блин блин блин блин ⁇ б твою мать, а. Да, тоже. Да, да упади ты наконец. Так, отсюда было проще. На, держи. Ооо. Вс ⁇ ино. На моем, моем пути-то, елки-палки я буду драться с енотом воу, воу воу воу держи на я еще тебе дам oh, dear... да, не, не того я убил Эй, Там... плохо что я трачу эту базуку, она очень хорошая ох какой фаталити я здесь устроил, а? На, красиво, как Окей. Окей. Окей. Окей. Окей. Окей. Окей. почему за Окей. Окей. Окей. Окей почему а? все хотят убить меня? А? одного близнеца я заблизнил, заблиз... зато у меня появилась такая штука, которая будет все на свете да, она будет все, прям вот так берешь и буром, буром ей нахуяк надо что-нибудь посерьезнее, да, А елки лучше валить. Отсюда. Поражи. 0, 0, 0, 0, 0. Вот эта штука мне больше нравится. Опихает все, что хочешь. Ходите с зилой и на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 понимание с ютубом пока это не получается сегодня70 какое-то видео без подписчиков вот так назову это вот ну и всем спасибо пока